Пацаны, показываю вам простой способ избавиться от негодной жены. Смотрите, вот носки. Вроде бы нормальные. Снимаю. И показываю. Тут дыра, блядь. Тут дыра и тут дыра. Я что делаю? Я беру их, стираю. Не штопаю. Нахуй не надо. Потому что ну, у кого-то есть жена, блядь, ну, строчится, но ну, шить не умеет. Берешь, короче, выворачиваешь пятку наверх, блядь. Раз, и все. Бац, блядь. Ага, дыра. <с -000> ну, это пятка, короче. Берешь ее такой, раз, заделал блять нормальные носки блять берешь педали одеваешь блякс блять шпак и все блять можно ходить в гости главное бля. не воняют блять и чистые блять и, и целые блять смотрите бля вот такие пироги бля